ролики ролиководства я хочу вам показать как сделать бункерную кормушку своими руками и что для этого нужно для этого нам нужно сперва две вот такие заготовки длина высота ее 20 сантиметров вот отсюда до сюда 20 сантиметров отсюда до отсюда 10 вот, 10 ширина ее должна быть 10 сантиметров высота 20 вот тут вот 3 сантиметра вот этот высота бортика 5 сантиметров задняя стенка должны быть две таких доски доска в длину 23 сантиметра ширину 10 внизу э, делайте пол в поле Сделать дырочей, чтобы пыль пыль улетала. Ширина этого бортика ширина выходит 10 сантиметров, длина 23 сантиметра. Вот, вот этот бортик, чтобы не выгребали кролики. Тут кушают они. Вот этот ширина его 5 сантиметров, длина 23. Вот тут. 10. Ну, если 10. 10. Вот, сюда кролики засовывают. Мордочку и кушают. Кому понравилось, делайте. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!